С вами Стейхоп, новости в студии Диспет ведущий Джад Пубко. Друзья friends. мои, коронавирус no не хочет yet. отступать, поэтому сегодня know. я расскажу What вам, today? как вы I'm можете today? заставить коронавирус you уйти. Это no очень, очень no древний дебет, так что слушайте, It's меня очень в дебате. В первую очередь вам понадобится свеча, For также вам понадобится дождь. Очень острый дождь. И последнее, без чего вам не обойтись, это девственница. Но как же узнать, что эта девушка девственница? Вам необходимо проверить девственную плеву. О, дед. Опять что ли? Это факоап. Остановите свою деятельность. Девственное плево – это устаревшее понятие. Есть два других офигенских термина – гемен и вагинальная корона. Их-то мы и будем использовать. Простыми словами, вагинальная корона ⁇ это складка кожи на входе в вагину. У большинства девушек она есть от рождения, но не у всех. То, как она выглядит, сильно различается у разных людей и зависит от нескольких факторов. Например, уровни гормона эстрогена, возраста, полового созревания. В большинстве случаев имен выглядит вот так. То есть окружают вагину одним плотным кольцом, оставляя посредине одно отверстие или несколько небольших. Гимен совсем без отверстий – штука довольно редкая. Почему? Да потому что матушка природа подумала о том, что куда-то должны выходить менструальные выделения. Think about it. Easy, easy, real talk, think about it. Да, no, да you know, the... хорош, это какая-то чушь. Все же <сؤال> знают, что сорвать ее вешетку придется порвать детскую плеву. Мы уже с вами выяснили, что гемен — это никакая не пленка, которая вот так вот целиком закрывает влагалище. А это значит, что вся вот эта вот херня с порванной девственной плевой... Это чушь собачья Это точно Если мы запихиваем что-то в вагину очень неаккуратно То, конечно же, мы можем повредить гимен Но он довольно быстро восстанавливается У половины девушек, которые занимаются сексом Гимен выглядит нетронутым То есть так, как он должен выглядеть у девственниц А у многих девушек, у которых еще не было секса Гимень немного растянут И это нормально Так, okay, okay, да, все, it, все, прекратите, it, it, хватит so, friends, Дорогие друзья, нам понадобится Офигенно, что ты об этом заговорил Короче, в самом гемене кровеносных сосудов мало Поэтому он, скорее всего, кровоточить не будет Если кровь и будет, то скорее всего из-за того, что повреждаются сами стенки, влагалищ Почему такое может случиться? Во-первых, слишком мало смазки Во-вторых, нет возбуждения. А вообще, скажу по секрету, врачи и исследования говорят, что кровь во время первого раза – это вообще не обязательно. В so таком случае, как же мне понять, что эта девушка is девственница? Никак. So Тогда is что же такое virginity? девственность? Девственность – это не медицинский. И не научный термин. Это скорее что-то, что, что придумала наше общество, культура и религия. Многие называют это социальным конструктом. Вот и все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Нам это все очень приятно, мы все читаем, на все отвечаем. Вы прекрасны. И давайте повторяйте со мной. Не суди о девственности по гемену. О, господи, к черту you это дерьмён? Не хотите останавливать под да? Да я просто свалю don't делать don't свои don't презервативы.